В торговом центре Элькорт Инглез уже начались скидки, такие робенькие пока, 30%, но где есть уже и 50%, причем это новая коллекция. Вот, к примеру, да, те самые Десугуаль, Киплинг тоже уже и 40%, и 30%, 50%. ГЕС yes, тоже для 50%. Но это еще не начался сезон скида. ТОУС 50%. Адольфо Домингес сейчас, в довольно-таки оригинален. И 50% скину. Кстати, довольно-таки жесткая сумка Прям убойно жесткая такая Знаете, Сколько она Такая радость 139 была, сейчас 79 Каней Тоже 50% 40% В общем, скидки потихонечку Начинаются Bimbo и лола 40 процентов довольно таки оригинальной коллекции тут вот такие вот маленькие путь все попадало 125 евро ну, где 20 процентов где... и у них кстати обувь тоже есть своя не сказать, что мне нравится, но ну, в принципе она мне и не должна нравиться. Главья. Кстати, вот Bimbo и довольно-таки прикольные такие, как бы зимние кроссовки, я бы их так назвал. Сейчас на скидке 52 евро, что очень для них нормально, я бы сказал. Классные. Смотрите, какие прикольные сумочки. Это все Bimbo и Лола. Английский бренд Курт Гейгер. Сумочки довольно-таки оригинальные такие. Вообще у него действительно очень оригинальная такая продукция, не похожая на другую. Как, собственно, если взять испанскую Парик Гарси, вот где-то, может быть, чем-то перекликается. Но действительно, здесь такие дизайны у него интересные довольно -таки. оль вегантская уже продукция пошларен фурла тоже 50 Я не фанат этого бренда. довольно таки убого все, но цена не стоит эти деньги, мне кажется. Ну и же попроще хильфигер и так далее. Кстати, вот довольно-таки оригинальные тоже. Здесь хоть какая-то идея есть. Может быть и не практично, но по крайней мере. Это... от этой суммы 139, нужно отнимать 30%, потому что на ценнике не указано. Ну, это уныленько, как обычно. Глори Ortiz тоже довольно-таки интересненькие сумочки такие представляет. веселые забавные и классные это были женские ну а здесь мужские или рюкзаки если у них секс естественно тоже уже 50 процентов Дизель, смотрю, тоже не блещет оригинальностью. проще Лакост, кензо сандквист 30 процентов я не очень хорошо знаком вот с этой с этим брендом эль потро скорее всего это даже до да, местный испанский очень хорошая кожа на ощупь и такие очень серьезные, ну не это конкретно, а вообще серьезные продукции для деловых людей. Так что тоже обратите внимание, надо посмотреть будет про нее, что она из себя представляет. Это тоже испанский бренд. Джинс стали уже делать с rfid id протекцией, защитой. То есть радиочастотные никакие э, утерянные данные не будут. И вот этот бренд тоже серьёзненький, EpiQuadro. Mm -hmm. Вот здесь и сумки для телефона. Какие классные. Внутри ремешок. Это